Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт» это второй выпуск под «Калста». Свежие новости из мира игр, шуточки за 300. Погнали! Первая новость касается последней игры от компании BioWare, Anthem. И новость эта печальная, ведь игра действительно может стать последней для некогда великих игроделов. Новинка стала самой низко оцененной игрой студии. Да, ее оценили даже хуже, чем Mass Effect Andromeda. На сайте MetaCritic у Andromeda средний балл от критиков 71, а от игроков 4,9. У Антома на самом старте средний балл от критиков равнялся 61, а от игроков игра получила жалкие 1,2 балла. Спустя пару дней средний балл от игроков чуть поднялся, но это не сильно исправилося Ситуацию. Жалобы вполне ожидаемые. Технические недоработки и скучный гринд. BioWare, конечно же, выпустили патч первого дня, который, тем не менее, исправляя старые ошибки, принес с собой новые. Сразу скажу: лично мне кажется не очень справедливым занижать бал игры за технические проблемы. Другое дело делать это за недоработки геймплея, а именно гринд, отсутствие контента, общая пустота мира и хреновый Endgame. Говорят, в игре круто летать и выглядит она охуенно, но это все плюсы, далее только минусы. Кстати, когда один из блогеров с ником GGG Man Leaves опубликовал честный обзор, где нелестно отзывался об игре, Electronic Arts засунул его в черный список и заставил удалить видос. Дело в том, что видео было партнерским, то есть Electronic Arts предоставила блогеру бесплатную копию игры в надежде на лестный обзор, а когда увидела вместо этого честное мнение, отреагировала подобающим образом. Надеюсь, меня они это видео не заставят удалять. Буду честным, для меня вся эта ситуация с Антомом была ожидаемая. Каждый раз, смотря по ней ролики и прочие материалы, я не видел в игре совсем ничего такого, что побудило бы меня в нее играть. Уверен, что игру попытаются еще доработать и дай бог у них получится. Если же нет, то закрытие очередной легендарной студии, принадлежащей Electronic Arts Артс, нам не избежать. Вторая новость немного удаляет по принципам нашего канала, где мы стараемся держаться подальше от политики, но мимо такого я просто не мог пройти. Так, погодите, для этой новости нужна другая музыка. Секунду. Вот. Так-то лучше. Итак, «Метро Эксоду» слышал чуть более недели назад, а уже фигурирует в первом скандале на нашем российском телевидении. Корреспонденты из канала «Россия-24» разглядели русофобию в ачивке «Декоммунизация», которую игрок получает за то, что снесет голову великому вождю, Владимиру Ильичу Ленину. В этом репортаже телевизионщики затирали чушь про майдан, то есть украинских разработчиков и прочую телевизионную дичь, которую в зомбоечке толкают 24 на 7. Лично мне не очень понятно, почему ачивка, которая связана с декоммунизацией, является русофобией, разве мы сами не разговаривали? Рады тому, что коммунизм в нашей стране закончился, открылись границы, экономика стала рыночной. Почему подобной критике не был подвержен, к примеру, фильм «Адмирал», где коммунисты показаны головорезами, убившими царя и адмирала Колчака? Может быть, проблема просто в головах наших российских корреспондентов, которые русофобию разглядят везде, где им это нужно? Либо комплексы у них какие-то? Чтобы разобраться в подобном поведении российских телевизионщиков, мы обратились к специалисту Истринского института по изучению корреспондентов российского телевидения Юдусу Андрею Экспертовичу. Здравствуйте, Андрей! Как вы можете объяснить подобное поведение телевизионщиков? Здравствуйте, Артем! Дело в том, что в наше время телевизионщики часто страдают особой болезнью, называемой долбоебизмом. Он проявляется в агрессивном поведении без особых причин, обидчивости, невосприятия чужих мнений при абсолютном отсутствии аргументации в свою пользу. В данный момент мы ищем лекарства от этого недуга, но, к сожалению, его еще не нашли. Поэтому советуем всем воздержаться от любой информации, которая идет из телевизора. Артем. Спасибо, Андрей. В общем, все, как я и предполагал. Кстати, хочу на всякий случай заметить, что все сказанное мной ранее и после этих слов является оценочным суждением. Дорогие ребята с телевидения, желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения в ряды адекватных людей. А пока у меня к вам просьба. Поскольку в играх вы ничего не понимали, не понимаете и понимать не будете, мы уже наслушались ваших великолепных экспертов. Не лезьте, пожалуйста, в наш мир, где мы стараемся не сраться из-за того, что политики меряются хуями. Заранее спасибо. Напоследок я припас для вас одну позитивную новость по ремейку Resident Evil 2. Если вас слишком пугал мрачный тиран, который настойчиво ходит за вами всю вторую половину игры, пытаясь засунуть огромный кулак вам в анус, мододелы помогут вам придать романтическую окраску вашим с ним отношениям. Для игры появился мод, который называется Beach Boy X, то бишь пляжный мальчик X. Установив этот мод, вы увидите в игре не мрачного тирана в черном плаче и шляпе с полями, а сексуального накачанного мистера X в шлепанцах, солнцезащитных очках и узких плав, на которых виднеется логотип корпорации Umbrella. Кстати говоря, солнечные очки можно сбить выстрелом. Учитывая, что этот огромный накачанный мужик проделывает с вами в игре, подобный наряд лично я считаю гораздо более уместным. Похвалю фантазию автора этого мода и жестко его отреспектую. Ну что ж, это все новости на сегодня. Не забывайте проставлять лайкосы, писать комментарии, делиться этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. И если я пропустил какие-то новости, можете, кстати, также о них написать в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Тьфу, блядь! Я хотел сказать, с вами был Мародер 120 Гигабайт, всем жестких респектов! Йоу! Пожалуйста!